А боксеров не приходилось. Надеюсь, они не будут драться в кабине. Может случиться. Ребята боевые. Эхи прокачай их для укрепления боевого духа. Нет, давай полегче. С боксерами надо нежно обращаться. Ведь у меня не только тяжеловесы. Есть слегковесый. Даже муха есть. Муха. Муха. Боксер легкого веса. Есть еще и петушок. Перо. Перешко. Перо. Да ты я вижу, в нашем деле ничего не смыслишь. Ну откуда мне? Я настоящих боксеров только на фотографиях видела. А я.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 Весело. Правильно! Думай, например, о том, что тебя с оркестром хоронить будут! Владимир Николаевич, давай! Есть! Кто следующий? А! Погоди! Муха! Натяжным запрещаю! Да просто ты! Назад! Да брось ты, Кирилл! Ну пусти! Да Назад! Кирилл! На посадку! работаем. Доросов. Ага. Третий год первенство держит полутяжелым полутяжелом весе. Хорошо работает. Вот на чемпиона, а я сейчас вернусь. Ладно?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 Кто привел? Я. Это товарищ Большинцов. Хочется посмотреть тренировку. Разрешить присутствовать? Вначале привел, потом спрашиваешь. Садись. Сейчас представлять будем. Ну что будем делать, дядя Володь? Поработаешь с Кочеваном. Условный бой. С кочеваном? Мне интересно.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 Так. Видали? Тороков. Куда? Ведь он же его избивает. За бьют, Петя? А? За что бьют, я спрашиваю. Взял? Поздравляю. Это был случайный удар. Это был настоящий удар. Он тренер, не справится. Ничего не поделаешь. Этим ударом Кочеванов доказал, что он имеет все основания работать с тобой в паре. Кочеванов, Кочеванов. Чего он носит своим Сейчас ставьте меня в покой. Да. Ну, за твой характер я отвечаю. А вот за такие нокдауны я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 И поэтому ты идешь на тренировку. Иди, ну ладно, ладно. Когда у тебя тренировка? Шесть. Ну а девять девяти. Выйдем. Сегодня тренироваться не будешь. А, муха! Здравствуй. С легким паром вас. Что Здравствуйте. с тобой маленький? Погнута? Вы в поликлинику? Это рядом. Вот сходи, полечи там. Тише, хвост. Как маленький. Действительно. А что у тебя с ногой Ну вот Не дать ли капель, вам не нужен ли покой? А где Ксивана? Опять не пришел. Чего? Третий день не является. А может он болен? Ты был у него? У него дома нет. Распустились. Давай, навеси. Ну как? Все в порядке, вес нормальный. Чудно. С соревнований снимаю. Владимир Николаевич, значит, в Европу я не поеду. В Европу поедешь. Ну.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 Надо уметь защищать честь советского спорта. Сидишь? Я сижу. Иди на мешки. Иду. Перчатки забыл, боксер. Если шесть килограмм не сбросишь, так на всю жизнь массажистом и останешься. А потом на пенсии перейдешь. Подумай. Здорово, брат. Керил. Чемпиону? Ага. Здорово, мастер. Отпуск получил. Да, на пять суток.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 У тебя же хорошая фигура. Да, ну, замечательная фигура. Нет, фигура ничего. Главное, а мне неделю Володь говорит, что у меня лишних 6 килограмм. Но да да я в баню в три раза схожу. Их как нет. Тоже правильно? Же. Как нет. А, а, а Ну я А То есть такой фигурой только массажистом быть. будет. Но это <рекленно> <Oakley> <рекленно> Внимание. Объявляю участников подборочных соревнований. Шептунов Смирин, Спартак. Вышел. Шептунов. Поздравляю. Заскучаешь на первом раунде. Илюшин Кабалов К Васильщенко-Митякин, ЦДК. Дорохов-Кочеванов. Интересно. Ушел ну, Кирилл, Вы с тобой официальные противники? Да, знаешь, это ведь не так просто. Конечно. Да. Ты в порядке. А я боксер молодой, первый раз на отбор. А ты знаешь, это очень ответственно. Ну? представь себе, толпа, приветствие. репортер, Очень ответственно. Скажи, пожалуйста.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 Поверьте, Подпись. Подпись. же это, товарищ кучер? А? Как же это? Погречился? Характера не хватило. Что с тобой? Так я же тебе говорил. Бог, кстати, не ладово. Ладно, смотри. Эх ты, бакню! Тебя волнует общественное мнение? А тебя вообще ничего не волнует. Ну чего ты сердишься ты думала, я сижу здесь одинокой, расстроенной. Ты, мол, придешь и пожалеешь меня. А я взял и испортил весь твой замысел. Так ведь, а? Хорошо. Пришла, пожалела меня. Все правильно.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 Вряд ли вам это помогло. Поймите, Ирина. Простите, Дороха. До свидания. Петя, а я тебя по всему парку ищу. Разрешите поздравить с блестящей победой. Я сегодня впервые потерпел поражение. Ну, если и потерпел, то не на ринге. Нет, хуже. Ага. Ну и каковы симптомы? Симптомы? Надеюсь, переживу. Вот. Да. Сидели два медведя на ветке золотой. Один сидел как следует, другой болтал ногой. Один, Один сидел как следует, другой болтал, болтал ногой. Петя, а? пойдем пивка выпьем, а? Нет, у меня с утра тренировка. И вот они сидели на ветке золотой. Один сидел как следует. По одной кружке, по-моему, не страшно. По одной. Ну-ка. По одной можно. Упали П два медведя с ветки золотой. Один летел как следует, другой был. подумал мешать. Счастливо, Кирилл. Спасибо. Могут возникнуть тебе предвидное обстоятельство. Держи связь полплетку. Информируй нас. Да? Хорошо. Ну, счастливо. Ну, вот. Одна минута осталась. Пора. Успею. Пора. Пользу. Ого! Это хорошо, что ты выиграл, но ну, значит теперь наши порядки. По очкам, конечно, выиграл. На квоту? Смотри, новый на квотер. жить вас поздравить от лица спортивной Только не зазнавайся. Только не зазнавайся. Да. Мужик, приходится? Не на руки достал? Неужели проиграй? Можешь не сомневаться. Вот тебе 3-5 в нашу пользу. Набрали детей в команду. Готов. Нюха! Выиграл. Проиграл. Отцветы. А не противник упомянули. Очка он зависит. Будь покоен. Держи его в бою, зарвется. Короче, как иду. наведу. Lorakov, ah. soixante Дорохов в угол, потанцевал, потанцевал и правым хуком раз, и на третьем раунде этот балет окончился. Ну тут, конечно, аплодисменты, цветы. Ну ясно, он стоит как прима-балерина и раскладывается. смотреть противника. Ну, я надеюсь, вы все-таки заметили, что я выиграл чисто в нокаут. Конечно, заметил. Я даже заметил, как вы в нокдауне валялись. Ну, Ребенок, тихий. Ну на него набросились? Петя выиграл блестяще. Это у него был не бой, а забава. Зачем ему разведка, защита, он и так выиграть может, правильно, Петя? Я, чего не понимаю? Вот так ты и будешь драться до тех пор, да? пока на умного противника не нарвешься. Что? Он тебя на первом раунде отучит похвалиться. Он это поймет, когда поздно будет. Да. Прошу. Импресарио Ланса, чемпион Европы. Доброе eh, утро, euh, Могу я видеть uh, преподаватель команды, мс. Сомон? Я Сомон. Мне очень приятно сделать с вами знакомство. Шарбонет. Шарбонет, мс. Спасибо. Мс. Дорокоп. Спасибо. Спасибо, мс. Я менеджер для мс. Ланс, чемпион. Вам, мс. известно это имя? Да, чемпион Европы в полтяжелом весе. Победитель Караш. О, вы разум, Победитель Караш. И еще, бог, бог, много-много других боксеров. Вселен Ланс передать свой привет, советский боксер. Салют, И свое восхищение, все, А вы хорошо говорите по-русски? О, ну, мсю, не совсем. Я имел небольшое путешествие, птивояж. На юге России, 19-й год, Одесса, Севастополь. И это путешествие оказалось не совсем удачным. Мс. просил передать вашу команду приглашение на спарринг. Клуб «Ле Бле». Голубая лента. О, oui, oui, oui, Голубая лента.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 Русский боксер! Я особенно счастлив приветствовать советский чемпион мсье Пьер Дорохов! Пьер. Знаешь, если бы не мои 6 килограмм еще неизвестно, кому бы аплодировали? Ну, no. конечно. Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Ганье! Non, non. Deux. Assez, bon. Venez. Oui. Vite, vite, vite, vite. Mesdames, Messieurs, on commence. Machinheim sparring. Henri lance. Grand Jacques. Combien? Trois rounds. Sur le ring, Ребят, Растяще работает. Хорошо. Но мне кажется, он хочет казаться сильнее, чем есть. Психическая атака. На кого? На нас. Большой Джек был хорошим боксером. цветок. Победитель Некси Однако у этого победителя грустные глаза. Бокс! Взялся, черт, с младенцем. Ланочка. Ну. Мс. Ланс, желай включь на Мсю Анри Ланс просил меня передать свой вызов любой советский боксер. Ниспа? Mm -hmm. Советская команда принимает вызов господина Ланса. Что касается противника, то он будет объявлен завтра. Игру mm -hmm. Дорохов, я надеюсь, вы будете ладверсер э, противник Ланс. Возможно. Сколько раунд вы надеетесь держаться? А если раз, сколько раундов будет держаться месье Ланс? О, -о, -о Ланс, сильнейший боксер. Да, он хочет казаться сильнее, чем он есть. Сад, месье Фото. Мерси. Месье против Ланс чемпион, вы хотите выставлять какой-то э, Кочеванов? Да, Кочеванова. Месье Мэ, Сомов забывает, что Ланс чемпион Европы, и поэтому против него может выступать только чемпион страна. Простите, вы бросили вызов любому боксеру нашей команды. Я не понимаю, я не понимаю, вы не понимаете, это месье Сомов. И кто такой Кочеванов? Наш боксер? Да пойми, Кирилл, ведь решение Сомова глупое, ведь ты же наверняка проиграешь. Возможно. Что, будет позор для всей команды? И не только для команды. это да ты не пугай, да. знаю. Знаешь? Ну скажи честно, кто сильнее, ты или я? Не знаю. А пора бы знать. Откажись, пока не поздно. Петя, ну что ты все хвастаешь? Ты, я, брось шуми. Да, ну ведь Ланс вызвал меня, а не Кочеванова. Ланс видел тебя на ринге, голова. Поднимать надо. Потому что ты горячий часто делаешь глупо. Поймите витланта, с него же котлету сделает. Противником ланса объявлен Кочеван. Ясно? Через час тренировка. Ладно. Когда будет бой? Семь о 12.00. И попа. Кочеван. Андрей! И попа. И попа. И попа. И Oui, merci. Allons. Ah merci, ah, monsieur. Attention, monsieur. Les fleurs. Merci, monsieur. Adieu, monsieur. Adieu, monsieur. Ça va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 Через семена железный. Понятно. О чем ты думаешь-то? О Москве. Внимание, говорит Москва. Радиостанция РВ-84. Через несколько минут мы начинаем трансляцию международного матча Бокса. Секундантом не хочешь быть. А что, у нас народу не хватает, что ли? Да нет, народ хватает. Я думал, ты примешь участие. Нет, уж я лучше посмотрю. Увольте. Пошарный, мадам. Прошу. Спасибо. Ланс и я весьма сожалеем, что aujourd'hui против нас выступаете не вы. Я тоже сожалею. Неужели Кошеванов сильнейший боксер вашей команды? Даже, даже, падай, все сильнее вас, я слышал, что он имеет весьма слабый правый краше. Миссис, а сейчас вы ведь... О, миссис, уже напомнил. Баланс, леченный бури рукоприкосновений, дали место своему борцу. Блии до в пар мы копаем ранг. Русские боксеры появились в зале. Публика тепло приветствует их. Вот они проходят к своему углу. Кирилл Кочеванов поднимается на и. Интересным. Тем более, что Ланс обещал преподнести публике нокаут не позже четвертого раунда. Вы слышите, как стало тихо. Сейчас начнется бой. Брелка подходит к нулю. Сейчас прозвучит кон. Внимание.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 Лицо чемпиона забронировано. Русский не может до него дотронуться. И сам, получая удары в голову, отвечает нечувствительным. Чемпиона ударами корп. Чемпион опять наступает. Он гонит русского по рингу. Он гонит его к веревкам. Гонит. И непрерывно проводит удары. Видимо, спонсировать он пытается отвечать на Старайся бить в начале раунда. Слезка атакует русского и проводит серию тяжелых ударов. Низкий бой, низкий бой, удар ланца, еще удар, удар. Атаки ланцы становятся все более опасными. почему Почеманов вынужден перейти в глухую защиту. Похрим, привет, привет, привет! Это будет, норги! Ты не попадал в мир, да? ты четыре раунда Выдержишь? Держись, держись. Назарь в сердце. Начался четвертый раунд. А этот раз он зайти у хочет взять русской. Он же в углу на нас. Дар, дар. Ч ⁇ Дар? дар. Rubbino Bene Un stop'시uli Pardon Pardon Техническое превосходство чемпиона Ланца дает ему преимущество в первых четырех раундах. Спокойно. Держись, Кирилл, теперь он выдаст все. Если будет плохо, держись в его угла. Лекарь, лекарь, дарь, лекарь, тябль. Выдарь мне курт. Семь 6 шесть килограмм, как корова языков связала. У кого? У кого, у кого. У меня, конечно. Это не только у меня, я вам говорю. Он должен работать. Он должен работать. Вой вступил в фаз фазу. Необыкновенный темп этого матча, его напряженность и жестокость привели к тому, что оба противника устали, несмотря на кладку с дистанции. Преимущество Ланса становится все более ясным, в чем она подступает. Ланс находится в решительной акции, которая, судя по всему, приведет к результату. Евгений Кочеванов не исчерпает. С непонятной свежестью, упорством он атакует Ланса. Русский бьет только в сердце. Удар, удар. Ланса вступает, отступает. Пытается ударить. Но в складке Ланс не замечает ударов. Кочеванов снова наносит удар. Сидит удар. Ланса вступает. А там я вас прошу, Ника. Ты что, на радостях с ума сошел? Что там творится, пройти нельзя. Все, <target> тебя ждет, Кирил. Полюбусь. Господин Кочеванов перед боем. Хороший. После боя. Сиди, как... господин завтрак. <смех> а где вы <смех> <мы> завтракали, <смех> господин Кочеванов? Где вы завтракали? Аля? Какая аля? Ну вообще-то не важно. По-моему тоже не важно. Нет, оказывается важно. Господа спортсмены, кушайте только в нашем ресторане. Это обеспечит вам победу. Вот, что, да. Это кто ж такой придумал, Я знаю, это штуки дядя Володя, правда? Давай, давай, я давай. Ну пошли, прошу с налога. Ну за что будем пить? А за что? За нашу новую знаменитость. Ну уж и знаменитость. Ну это мои звуки А теперь давайте выпьем за Хромченко. Ушочен он сегодня волновал. Товарищ, одну минуту. Специально привез для торжественного случая. Прошу. Алло, да. тихо, товарищи, Москва вызывает. Да, да. Сомов, ты? Говорит Новиков, здравствуй. Поздравляю с победой. Да, Как здоровье Кочеванова? Алло, алло, Сомов, Сомов, как Кирил себя чувствует? Так, а ага. Ну ладно, возвращайте скорее. Передай привет всем товарищам. Меня, Кочеванов. сумов, сумов. Сюда, Кочеванова. Сомов, Сомов! Давай, посидавшись Кочеванова к телефону. Здравствуйте, товарищ Новиков. Ничего. В полной форме. Спасибо. Передайте привет товарищам. Что? Тихо, Большинцова. Дайте ее к телефону. Пошли, дела все Ирина! Ирина, ты? Я, Кирилл. Ну да, я. Волновалась? Напрасно. А главное-то она мне не сказала. Главное она тебе скажет в Москве. Да? Я. О, это интересно. Хорошо. Будь здоров. Ребята, а? новый. Да. В Москве объявлен матч на первенство Союза. Ведущие пара Дорхо Ксиванов. Хорошо, браво. Товарищи, я считаю, что предстоящие встречи будет очень серьезной И так сказать... Пять, пожалуйста. Правильно. В <правильно> следующий раз, старик. Представляете, я <правильно> все понимаю, в следующий раз. Ты понимаешь, Кирилл, есть у меня одна слабость. Люблю крепких противников. Я тоже. А но ну, из звания чемпиона я тебе так просто не отдам. Ринг покажет.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 Не учит работать и жить, И тот, кто в Москве побывает, хоть раз не может ее позабыть. <popcorn> Молодости нашей, вековую, детям, и наша, открыт простор. Всегда готовят Не не Противников на ринге, тупая и правда, не